на севе, что еще тебе душа, Чтоб хандру рассеять слева-справа клем в окно, Снеговая каша, что-то копится давно. Редактор вспомнить чем перо нас нарисовать вообще я, я написал на актуальную для меня тему интернет-зависимости вот. но тут внезапно она стала даже какой-то крамольной вот. поэтому я на всякий случай предупреждаю что все запрещенные организации которые там ну, упомянуты они запрещены вот. но... а есть ли хоть одна разрешенная? вот не знаю вот, а которая а да, там я дописал эпилог, потому что нельзя было оставаться в стороне от событий, произошедших с героями этой песни. Надо было как-то подытожить вот. и, и там упоминается одна разрешенная организация в конце. Теперь. Как будто я увязь в каком-то липком тесте. Я не хочу бежать, чтобы устоять на месте. Вчера же было сто, ну а сегодня двести. Я не хочу бежать, чтобы устоять на месте. Уж лучше у меня вниз головой по 200 Я не хочу бежать, чтобы устоять на месте. Где сели на меня, то мы давайте слезте. Я не хочу бежать, чтобы устоять на месте стался инстаграм Добывается уран Чтобы не втяжил тикток Вырабатывает ток Чтобы твиттер щебетал Выплавляет заветал Мир не покладает рук Чтобы ты писал в фейсбук И стяги к красоте они из жажды вместе, я не хочу бежать, чтобы устоять на месте Из всех моих причел Естественнее есть, я не хочу бежать, чтобы устоять на месте Куда ч ⁇ интернет, как куры на сесть Я не хочу бежать, чтобы устоять на месте Хотите на WhatsApp, хотите смс, я не хочу бежать, чтобы устоять на месте кто листался Инстаграм, добывается уран, чтобы мельтежил жил тикток, вырабатывают ток, чтобы твиттер щебетал, выплавляется ветал, Мир не подкладает рук. Заслышав этот трек в очередном The Впечатаны слова в граните и я Я долго пел один, теперь споемте в мире Давайте из духа противоречия. Кто может и хочет, можно спать. Чтобы листался Инстаграм, Добывая за уран, Чтобы не дешил тикток, Вырабатываю ток, Чтобы твиттер щелетал, Выплавляет за ветом, Мир не покладает, Побывается уран Чтобы мель тяжел дикток Вырабатывают ток Чтобы твиттер щебетал Выплавляет савитал Мир не покладает рук Чтобы ты писал Фейсбук, Чтобы работал VPN Роют метро Полиден, Что вышелушился Тор, Эту песню на повтор, Чтобы прокси не дурил, Алфавит создал Кирил, Он и свет ласкает взор, Чтобы где русском надзор. Я, естественно, моя мысль была, когда я эту песню писал, мне еще этого эпилога не было, я думал, пропадите все вы пропадом, вот. А потом они пропали, я подумал, вот как говорят на гречении, careful what you wish, да? Это такой балканский танец, несуществующий балканской народности. Называется 52 Герца. городская легенда про кита, который плавает в мировом океане и рычит, и урчит, и звучит на частоте 52 герца, что не совпадает с частотой, на которой рычат киты его племени, поэтому считается, что это самый одинокий кит. Мне кажется, что каждый человек, который берет в руки гитару иногда когда выходит на сцену, чувствует все вот таким вот китом. Пойди песня. Где ты певучий юноша, что-то пока пою еще сделался не врастеником, стал похож на растение свиней каждым вечером стала сквозить из вечности, троченному мигренями, не кому не вечки стали пузами, но не стихает, музыка не умолкает, музыка не прекратилась, музыка. Сайку загнали, кончая, только чит -коды кончились, Только авансы съедены с унынием едение Семечка стало солодом, так и умчалась молодость, И кроме чеков с датами, чтоб предъявить создателю воды, отнес нам мусорку, но не стихает, Музыка не умолкает, музыка не прекратилась, музыка! же счетчик сорока, тем тяжелее бежит строка. Сколько-то там герцовый кит, хоть сложи в руку плавники. Все понимание не достичь, время закончить. Этот многих терял союзников, но не стихает. Музыка не умолкает, музыка не прекратилась. Музыка, Скар уместился в узелке, но не стихает. Музыка не умолкает, музыка все покрывает. Музыка все все музыка, все музыка, все оправдает музыка, все окупает музыка. с нейлонными струнами, вот, а железные ломают ногти. Но ничего. Как говорится, если всех людей выстроить в линейку из... от Земли до Луны, то так и надо. Как надо. так им не надо. Как им не надо. Как называется посвети она а о жажде жизни я думаю что сегодня она будет уместна конечно посвети мне солнце я хочу Загудит моя стрела Марты и Побегут за ней с Прозрачных дней мой и стократно прока Субтитры para... Череду прозрачных дней У вас свой лимит 20 минут. Вот, спасибо большое. Мне было очень приятно петь. <связываться> а? Ничего. <связываться> так, что бы тогда вам такое спеть? А? А можно там где-то луна-лика? А, Оль, эта песня не подходящая, любая. В ней воспеваются неподобающие вещи. Промангуем. <правда> Давайте. Давайте вы не возражаете, у нас же приветствуется сотворчество, да? Давайте учиться считать до трех все вместе. Смотрите. Раз, два, хлоп. Раз, два, три, четыре. Не стесняйтесь, не стесняйтесь. Многим из вас еще на эту сцену выходите потом. Можно начинать музыцировать уже, находясь и сами, Правда ведь? Спасибо большое. Отлично получается. Можно еще менее, менее ровно. Я уже как-то робкостью. Робость пересиливаю, давайте вы тоже. Отлично. Вот, и когда я попрошу так -то сделаю, то мы временно перестанем, потом только временно такой. И снова начнем. Отлично. Кто-то травит Нет. Да напивается. Моя внутренняя, я ба wow, ба wow, wow. никогда загнал поездка, дайте петь, не трещался и да уже бое, но поехал быть скорее есть кому в эту внутреннюю. горе, Син, сияет льдом Против лошади, Проживайся сковарно, Там я выстрою себе Славный дом, не остаться что-то Приживайся ко поехали снова, А душа народа, Ясно, как широкие стулы Я учебника Доброту такую век не сыскать Не прочесть про нее учебника, в Не прочесть про неё Сердце там смывает Берега прозрачных озерных вод Поросли высокой осокой, Поросли осокой высокой. Ну а тут за окном худосочный март, А леса неприличные, колые. Ты папа, папа, Спасибо, не гляди, созря в карту на стене, Не ищи там канар с анголами за Спасибо, друзья, с праздником вас. нас, все, как встретить! Спасибо, Дима, за гитару. Еще одну заключительную, вот А что-то она это, замолчала. Что это она у нас замолчала? Она задумала. Сейчас, так, для секундочку. Так спою, которую редко поем. смертельный номер, потому что я сломал все ногти. А я как без ногтей, без ногтей как самсон без волос. В принципе, и то, и другое примерно из одного вещества состоит. Можно сказать, что я такой. Пародия на Самсон. Понять это нужно Получше себя подготовить Или просто Бессонницей долгой и стерзанный разум Потеряв ориентиры Рождается новых чудовищ Будет время отправиться В путь Загремев якорями Мой корабль над переулком Мне опять не до сна И, дробя свою тень фонарями В старом синем пальто Я приду на ночную прогулку